Всем привет! Я очень рад, что вы зашли ко мне на мой канал. Это канал по покеру. Ну, я рад тем людям, тем, кто зашел на мой канал, не имеющий знаний о покере, который просто хочет посмотреть, как игроки зарабатывают деньги, выигрывают, проигрывают и все такое прочее. Значит, сегодня я решил поиграть. У меня есть билет старт реварс Вот один билетик есть и значит сейчас мы посмотрим условия какие здесь призовой фонд значит разыгрываются так еще раз глянем а один билет у нас призовый фонд будет один билет на турнир турнир где первое место мы вот видим тоже билет на другой турнир и за второе место 1000 долларов за третье 500 но ну, и вот тут немножечко сейчас раскрою такие вот деньги, это все в долларах, поэтому наша задача выиграть этот билет, чтобы попасть на этот турнир и потом опять же разыграть призовой фонд. Но ну, а сейчас мы будем регистрироваться. Регистрация довольно-таки займет немало времени. Пожелаем удачи. В принципе, данный вид турниров для меня не сильно, скажем, знаком, но у меня есть билет, поэтому будем использовать эту возможность мы ну попробуем выиграть и занять первое место а, турнир значит турбированный то есть в каком плане он структура по три минуты растут блайнды то есть количество моих фишек будет уменьшаться каждые три минуты поэтому мне надо будет принимать как-то быстрее правильное решение обдумывать быстрее свои ставки ну и каким-то образом увеличить количество их фишек сейчас я попробую продемонстрировать это но не уверен что все получится как хотелось бы так 7 еще два человечка и мы начнем розыгрыш этого билета В принципе 9 человек у нас всего будет за этим турниром участников 8, да, и вот 9, и мы вошли вот в игру. Сейчас закроем. Давайте вот так, наверное, или побольше сделаем. Поэтому всем приятного просмотра. Жмем, что мы готовы. И вперед из песни. А, турнир начнется. Практически вот он уже начался. Ну, две девятки, я думаю, это хороший. Хорошая карта для Рейза. Так. Алэн сразу у нас пошел. Но я придерживаюсь той мысли заколить И Валэн. Ой, еще тут два Алэна. Гиперкруба. Ну, две девятки. Ну, давайте рискнем Все-таки две девятки. Хорошая рука. Да, нам повезло. Мы выбиваем двух. Двух игроков сразу с первой раздачи. Ну, здесь, конечно, хорошие шансы были. Э, Валец Тузом, человек из Монголии играл. Э, то есть любое совпадение Вальта или Туза, конечно, мы бы выбывали с этого турнира. Но, конечно, шестерка давала сет тоже игроку из России. ну Увы, им, так сказать, не повезло. Хотя здесь я вижу, агрессивно очень играют. игроки поэтому я думаю что мы правильно сделали Ну все-таки удача была на нашей стране 3-4 тоже хорошая рука но в принципе смотря на стол я вижу что очень много вот агрессия то есть мы не будем кол делать если будет ва-банк просто будем сбрасывать но мы конечно тут Кол 40 для нас это приемлемо, поэтому... Но вот Аллен мы будем сбрасывать. Наша задача занять первое место. И 3-4 не та карта, которая, чтоб Хотя мы бы забрали, у нас бы флеш крестовый был, но это, опять же, не всегда так получается. То есть нужно играть правильно. И Кол под Аллен, конечно, минусовый. То есть мы правильно сделали что выбросили туз 9 ну туз то в принципе если он пойдет во банк я буду корировать, потому что это такой жесткий игрок я думаю что да он пошел я буду переставлять его я думаю там мусорная рука должна у него быть то есть он играет практически я смотрю ну, на большинство карт 10 туз нам нужен да даже девятка нам повезло мы опять выиграли хотя в принципе у нее достаточно хорошая рука была у нее две семерки было пара на принципе уже преимущество туз 9 она переигрывала если мы заглянем сейчас покер калькулятор сейчас мы наберем и посмотрим, сейчас посмотрим, так вот это подойдет нам или нет. Два игрока валит. Тут я буду резить Сейчас мы попробуем тут как карты-то забить. Так, немножко не получается. Туз 9 против двух семерок, но ну, валет дама тоже я буду кол делать. Нам болеть дама нужна. Валет, ну, да, опять. Нам Давайте, повезло, друзья, сделаем проще. У меня есть здесь программа специальная, называется покер калькулятор от Дмитрия Лесного. И сейчас мы сюда забьем. Так, Туз-9. Так, ну вот так мы забьем, в принципе, не помню а там цветовую гамму. Так, Туз-9 и против двух семерок, да. И посмотрим вероятность событий. Так, калькулятор и старт. Mm, то есть и, вероятность его выигрыша была 56 процентов против моих 44 поэтому ну, в принципе небольшой был перевес но тем не менее все равно у него была конечно сильнее карта изначально ну нам повезло что мы выиграли эту раздачу поэтому в принципе все при хорошо обошлось все на нашей стороне ну и продолжаем дальше и В турнир принципе их хорошие занимаем позицию, но 9 -10 я буду тоже пол делать. У меня достаточно много фишек, то есть я вот этих двух игроков буду закрывать. 9-10 нам надо, по крайней мере 6. Да, отлично. Мы поймали стрит 6-7-8-9-10. Я не знаю, но пока что так очень удачно для нас складывается этот турнир. Ну, посмотрим, как решится все дальше. Потому что игра довольно-таки покер, она с виду кажется простой. Но на самом деле события могут разворачиваться. Да, мы поймали тройку. Но тут опасный флоп, тут три крести. Поэтому, да, отлично. Мы ловим каре. Ну, я не знаю, что сказать. Просто видно, удача. Прям тут тут Фу дай Бог, дай Бог нам выиграть его. Тут я тоже буду олынить, если тут ничего мы не поймали приходится сбрасывать переставлять буду ну нам тут дама нужна да поймал он десятку нам валет нужен да и наша дама приходит но ну, друзья ну что хочу сказать победили мы в этом турнире нам удалось обыграть всех ну я конечно сам удивлен я в принципе не специализируюсь по этим турнирам я не знаю, может быть, какие-то звезды сегодня сошлись. И так получилось, что мы просто обыграли всех. прям в считанные секунды практически. Не знаю, у меня просто слов нет. Я доволен, конечно. Спасибо вам за внимание. Спасибо всем тем, кто смотрел данный турнир. Ну, просто рад. Сейчас я посмотрю, чем мы, мы заработали-то. Ну да, мы билет на турнир. Казино побеждает в турнире, получает билет на турнир. То есть он один единственный был, и мы его забрали, да? Так, сейчас я посмотрю опять еще раз. Вход на этот турнир. Да, слава богу. Значит, он будет 3 августа начнется. Ну, в 9.30. Поэтому надеюсь, что у меня будет в это время свободный день или свободное время и мы сможем поиграть поэтому вам всего доброго всем спасибо за внимание вам дай бог в развитии вашего канала заходите в гости ставьте лайк.